Ваша беда, не, не буду говорить вина, это ваша беда. Вы затронули системы, которые вас не отпускают. Какие бы прекрасные и хорошие они, буддизм, рейки и прочие не были, они... Обычные Грегоры, в какие бы одежки они не рядились, мы с вами про буддизм уже поговорили. Он занимает точно такую же черт, ведь как и тот же иудаизм, и тот же мусульманство и христианство. А значит, в качестве насилия над сознанием он ничем не отличается от всех прочих, потому что если он будет Силою своей поглощать меньшее количество людей, это значит, что он на его место очень быстренько влезет в какое-нибудь мусульманство, какой-нибудь иудаизм, какое-нибудь христианство и быстренько займут это пространство. А это значит, что он должен быть точно таким же. А то, что он рядится в белой оранжевой одежде, это ему не отменяет. Это никому из них не отменяет, потому что они выполняют свою работу. Точно так же, как и все остальные сектальные и околосектальные организации они просто выполняют свою работу, захват сознания. Нравится вам, приятные вы ощущения переживаете, неприятные ощущения переживаете. Это ваше личное, глубоко индивидуальное дело. Грегору вообще нет никакого дела до кого. Какие вы ощущения переживаете? Если это не стоит у него в тех заданиях, как, например, у того же реки, клиент должен переживать позитивные эмоции. Почему? Потому что система, работающая на определенные разумы, которые мы называем духи определенного места, просто питаются этими эмоциями. Они обычные паразиты. Точно так же, кстати, как и человек. Человек тоже обычный паразит. Потому что он питается от других существ. То есть этот взаимопаразитизм, который мы называем симбиозом и биоценозом. Не надо думать, что это только вы белые и пушистые, а все остальные гады несусветные. Просто есть гады посильнее, а есть гады послабее. Видите, пожалуйста, эту, эту, эту, эту систему первоосновы внутреннего круга, они зависят от первооснов второго круга. Как только мы начинаем захватывать их, хоть каким-то образом прикасаться, информация первоосновы третьего круга идет со искажениями, с наложениями, с фильтрацией определенных эгрегориальных систем. И без разницы эгрегор или это рейки, церкви, которая у вас под боком, вашей бабушки или вашего предприятия на все времена прекрасного или на все времена ужасного. Это не имеет никакого значения, они все равно выносят свою коррективу мы с вами пытаемся первоосновы заполнить чисто. Для этого мы неделю накачивали их я есмь, чтобы хотя бы на время нашей практики хватило вам этой силы, хватило предпочтения своей собственной доминанты перед доминантами внешних информационных систем. Чтобы эту борьбу хотя бы за свою собственную душу, за свою собственную свободу вы выиграли. Не говоря уж обо всем остальном. Помните, это не ваше личное предпочтение. Человеку в здравом уме такие глупости, как ограничивать себя, определенного рода фильтрации в голову не придут. Это эгрегориальный привет. Эгрегор никогда не позволит, курирующий вас эгрегор, никогда не позволит вам наполнять первоосновы по другому алгоритму чем он вам дает иначе в противном случае он будет не нужен и любой эгрегор самый маленький и самый большой боится этого до судорога, что он станет не нужен а мы с вами бьемся как раз именно за это чтобы не, в, не вообще в мире а хотя бы в вашей собственной голове произошло именно так он должен быть не нужен. Поэтому любые его проявления, которые говорят, что лучше тебе сейчас поступить вот так вот должны у вас быть на особом подозрении, на особом подозрении. эгрегориальный надзор присутствует всегда в каждом сознании фоном точечно, целенаправленно или в массе, но он присутствует и никакой свободы ни в человеческом смысле, ни уж тем более в магическом смысле не будет, если от этого надзора не избавиться. Стихия это единственная возможность избавиться достаточно быстро, потому что в противовес эгрегориальному надзору вступает сила природная, которая эгрегориальный мир не приемлет и считает его врагом что естественно для эгрегориального мира и вполне естественно для человеческого сознания, для которого степень собственной свободы является показательным степенем собственной успешности. И никак не наоборот. И никак не наоборот. Четыре первоосновы внутреннего круга априори это личное дело человека. Потому что именно через них он способен взять себе стихийную силу. Эгрегориальный мир старается всеми возможными способами ограничить в человеке право взять стихийную силу. Для этого он формирует на уровне будхиального пространства некие стопоры. Стопоры, которые запрещают человеку брать стихийную силу самостоятельно. Мы с вами говорили об этом на базовом занятии. Говорили долго и много. Именно с этого мы начинали, а не с практики. Я Описывала вам всю проблематику, которая есть у человека в мире каббла-эгрегора. Эгрегориальный мир сам не питается стихией, а не питается временем человеческим. Человек вырабатывает это время, перерабатывая стихийные силы в продукт времени. В своей скорости, своего потока, своей наполненности, своей плотности. Чем выше эгрегориальная система находится в своей собственной эгрегориальной иерархии, тем большую плотность потока он потребляет и тем большей плотностью потока он нуждается. Решает эгрегор это, этот вопрос двумя путями, либо включаются в себя людей с высокой бытийной массой, которые априори способны сами по своей природе проводить сквозь себя высокий, плотный, информационный и временной поток, либо включают в себя много-много-много различных людей низкой бытийной массы, которые что называется, массой Отсюда и это иерархия григориальная. Отсюда и это массовая религиозность. И... Опыт предыдущего курса, особенно последняя ваша практика, на которую мы так долго, которую мы так долго обсуждали, на которую мы так долго обращали внимание. И я специально для вас даже методичку сделала наглядное пособие, чтобы вы смотрели и видели о том, что они занимаются одним и том же делом, и нет никакого. Никакой религиозной системы лучше, чем другая религиозная система, потому что они делают то же самое, что и соседи их по цеху. Все лишь остальные выполняют их работу на различных уровнях, на различных планах бытия, которые вы тоже узнали на втором курсе стихийного факультета. Сейчас, раскрывая первоосновы, только воля, и только собственная сила может вам, вас удержать от необходимости корректировать свои действия и согласовывать их с эгрегориальной системой. Потому что в противном случае ваше сознание опять начнет заполняться, и первооснование начнет заполняться фрагментарно, только лишь с определенным с определенной фильтрацией того или иного эгрегора. И, конечно же, неравномерно, потому что равномерное заполнение первооснов это первый шаг человека к определенной его рода независимости. Потому что это способность хотя бы внутри третьего круга находиться в кресте стихии. А когда человек находится внутри креста стихий, для него что третий круг, что первый. Все едино, потому что он находится в кресте стихии, а значит, над эгрегориальным пространством. Значит, первое, что надо сделать, это сделать человека перекошенным, неравновесным, чтобы креста у него не было никогда и сахасрара была закрыта, как кипой накрыт. И это сосредоточенность и контроль. Как только вы пускаете это дело на самотек, вы моментально попадаете под контроль систем, которые видят происходящее. Как они вас видят? Да очень просто, по стихийному возмущению. Если все остальные люди стихии не потребляют, находятся в виде такой клокочущей биомассы, то вы из этой биомассы вырываетесь просто буквально фонтаном. Как же вас не заметить? -то? Как же вас не заметить, когда вы презрели все правила, что вы не имеете права брать стихии напрямую? То есть вы не имеете брать стихи, так сторож при чужом складе, помирает от горя, в смысле от голода. Но некие мысли, некая сосредоточенность лишь только на себе, на собственных переживаниях, на самомнении, вот все то, что является человеком, факторами, загоняющими человека в состоянии фрагментарного восприятия жизни, с этого обычно все и начинается, потому что первооснова жизни это первое, что заполняет человек. И если он стоит на позиции Я центр мира, а все остальные и так периферии, и всё, только то, что связано со мной, имеет смысл право на существование, а все, что не связано со мной, это все откуда-то из другой реальности, с этого как раз и начинается фрагментарное заполнение первооснов, которое делает вас зависимым от разрешения эгрегориального мира положить в кубышку собственного опыта какой-то новый элемент. Первооснова любви, напоминающегося, вас, нечувства. Мы говорили с вами об этом, не чувства. Как только начинается зашкаливание в эмоции, это значит, что вы попали, и вам надо выходить от этой эмоции. Говорили мы об этом в прошлый раз. Чувствуете эмоцию, садитесь чиститься. Не должно быть эмоций, когда мы работаем с информационными структурами. Линза кармы ноль и вся система первооснов в вашем сознании представлена дважды. Один раз в линзе и второй раз в будхиальном теле. В будхиальном теле отражение, но по отражению вас видит эгрегор. Они вас видят по отражению, вы начали наполнять первоосновы внутреннего круга информацией, которую он вам не давал, и начали резко приращивать в себе бытийную массу. И Грегор это моментально высчитывает. Чего это у меня моя овца вдруг начала превращаться в такое умное существо? А чего это она? А кто разрешал? А кто ей дал такой алгоритм? Где это написано, что эта овца получила так называемую Божью благодать? Это у них формулировка разрешения набора бытийной массы, это вот у них так называется. Нигде это не написано, где инструкция, где мы разрешали, а мы где, мне не разрешали. Значит, самовольство, это значит, отсюда надо взять на более строгий ошейник. Как вы этого могли не почувствовать? Отсюда вывод. Если вы понимаете о том, что есть определенные перекосы, если вы поддались на провокацию, и все надо начинать сначала, значит все надо начинать сначала, и вы будете начинать сначала столько раз, пока у вас не получится. В этом нет ничего страшного. У каждого свой ворох, печатик, который вы понаставили в течение жизни. Себе. Различные религиозные ритуалы. Клятвы, обеты, необходимость эгоцентризма — это тоже определенного рода припечатывается. Раскрытие сознания — это индивидуальный путь. Если видите свою ошибку, значит вы должны понимать, что у этой ошибки есть причина, и причина это никогда не внешний никогда не внешне. Как только вы начинаете думать, что это меня лично, вот так вот эгрегор подловил, наказал, там, не знаю, еще какое-нибудь слово, да, сочините, что с вами индивидуально обычно делает эгрегор, это говорит о том, что именно об этой печати сейчас идет речь печати сугубой индивидуальности собственной жизни и полном отрицании любой другой жизни, которая существует в этом мире. Любой другой, и говоря уже там, о животных, о растениях, о духе природных. Просто даже человеческие существа, которые рядом с вами не воспринимаются как живые. Подумайте об этом. Потому что с, таком, с такой алгоритмикой наполнения первоосновы жизни и все остальные первоосновы будут наполняться вот точно так же у Бога. А это убогое наполнение, всегда убогое. Но ломаться начинаем даже на том, что принадлежит человеку по праву. Эгрегора добро и зло, традиции и свободы человек не создавал. И если бы спросили человека, а оно тебе надо? то человек с абсолютно заполненными первоосновами внутреннего круга сказал, а зачем? Я вроде бы как и так живу и вижу, что смертно, что несмертно у кого какой, какое время жизни. Потому что у меня есть первооснова любовь, она открыта, и она мне показывает эту ситуацию в комплексе. Сколько жить одному событию, сколько жить этому существу, сколько жить этой биологии. Она мне показывает все в объеме. Зачем же мне нужна традиция, которая мне будет рассказывать, что это не так? Если мой личный опыт, который у меня огромен, говорит, что это так, я умею этот опыт понимать, распознавать, я умею его оценивать. Я умею его оценивать, и если мне нужны будут первоосновы добра, зла, традиции и свободы, то уж совершенно не в том виде, в котором преподаются это эгрегором, не как управляющие механизмы, а как механизмы рабочие, механизмы распознавания. Потому что для, для разного распознавания нужны разные механизмы. Где-то нужен телескоп, где-то лупа, а где-то микроскоп. И это всего лишь механизмы распознавания, а не механизмы управления.